Всем привет! За последние несколько дней я получил один и тот же вопрос от разных людей. Что меня вдохновляет в Вдохновляет меня три момента. Первый, это когда я хожу по большому супермаркету, где большое разнообразие продуктов, красивый ассортимент, маркетинг и так далее. И там я улетаю просто и что-то придумываю второй момент я включаю какие-то азиатские каналы там YouTube каналы там где кухня уличная кухня приготовление без голосового сопровождения просто сам процесс ну и третий момент мне, мне очень нравится когда подписываются на мой канал подписчики и каждому подписчику рад поэтому подписывайтесь будем делать вкусные ролики сегодня меня вдохновил первый момент это поход в супермаркет мне очень захотелось приготовить паштет делать я его буду с утинной печени для начала в первую очередь я подготовил лук нарезал мелко морковку нарезал мелко и взял стебель сельдерея тоже мелко все нарезал далее я на разогретую сковородку добавил оливковое масло, высыпал морковку с луком, чуть-чуть притомил. Вот еле-еле вот она вот начала так вспотела, скажем так. Добавил сельдерей, буквально две минуты помешал. На, на, все это делалось на большом огне, помешал и э Снял с печки Вообще, надо готовить, конечно, все в одной посуде Но я решил разделить процесс Ну, во-первых, у меня маленькая печка А во-вторых, все-таки я делаю утиный паштет И к нему надо подойти очень серьезно И мне не хотелось бы что-либо там пережарить, не доварить и так далее Печенка Утиная Ее надо хорошо помыть и прежде чем отправлять на сковородку, я ее выложил на дуршлаг, чтобы она, вода максимально стекла, чтобы ну, меньше влаги было, чтобы она вот сразу начала чуть-чуть румяниться. Сковородку разогрели, добавляем. мнение, что надо порезать на мелкие кусочки, э -э, там не более там одного-двух сантиметров, да. Ну, так как я делаю э -э, утиную печень, готовлю, она все-таки нежная, поэтому она не боится, если я ее вот прям целиком отправляю на сторону Что же еще понадобится для э -э, утиного паштета? Конечно же, в паштете должен присутствовать чесночок. Еле-еле вот на кончике языка, чтобы чувствовался такой привкус чесночный. Приятно, да, на хлебушек, когда намажете, класс. Поэтому сейчас вот я как раз подготавливаю чеснок. Стоим грецкий орех, чуть-чуть его перетрем. Теперь можно посолить. Конечно же, поперчить. И это еще не все. Паштет будет Утин, с утиной печени с добавлением шампанского. Вы думаете, это нереально? Реально, я видел, такой даже продается. Паштет с шампанским. Добавляем шампанское. Все это перемешиваем. Убавляем огонь до минимума. Накрываем крышкой и где-то полчаса пусть оно томится. Я сделал для себя небольшое открытие. Момент тушения печенки с шампанском печень обретает вот такой вот бордовый цвет. То есть этот цвет, вот, как я делал обзор на канале Патэ Душев, паштет с клюквой. Вот нечто подобное, вот такого же цвета у меня получается печень посмотрим что будет дальше где-то минуте на 20 можно открыть крышку снять ее вообще и оставить печень чтобы вся жидкость начинала выкипать максимально быстро Все, прошло полчаса, все готово, воды осталось совсем чуть-чуть, выглядит на первый взгляд так немножко страшновато, не аппетитно, потому что темное такое бордового цвета печенка, но я уверен это будет очень вкусно. готово вилкой можно проверить еще на наличие кусков вроде бы все хорошо теперь последний штрих 100 грамм растопленного масла это обязательный продукт добавления в паштет Поэтому без него никак. И теперь все перемешиваем. По-моему, симпатично получается. А я его буду завтра, когда он застынет. Класс. Чуть-чуть чесночок поднять, чуть-чуть и вообще, ну, конфета. Это ваш рецепт. Подписывайтесь на канал. Обалдеть просто. Подписывайтесь, будем делать вкусные ролики.